Сейчас мы стоим рядом со честными сооружениями. Мы платим налоги этим гражданам, которые тут в этом кассовом домике дальше работают. За этой ключой чтобы они очищали наши фекалии, точнее их фильтровали у себя, перерабатывали. А в крязьму отправляли чистую воду. Но так ли уж они качественно выполнять свои обязанности ведь на это идут наши налоги пошел скажем магазинчик купил трава. с товара снят НДС и какая то копейка с этого НДС идет вот эти честные а товаров мы сейчас покупаем очень много и за квартиру мы из дома платим у кого частые дома, те налог платят. И за транспорт мы платим, а кто-то за бензин кто на частном автомобиле. Со всего этого берется дикое количество налогов. И вот я сейчас вам покажу, насколько целевым образом расходуются эти налоги. Напоминаю, это честные сооружения поселок Пироговский, Мытичневски район, Московская область. Вот сейчас мы подходим к этой клезьме, куда сливается типа очищенная вода с этих очистных сооружений. Песик, ты не на того А, понятно, пес продался хозяевам очистных сооружений. И вот смотрите, что мы видим. Грязная-грязная вода течет и загрязняет нашу славную ячку Клязьму. Сейчас я пройду лично на честные сооружения, найду там хоть какой-нибудь сотрудника и потребую навести порядок. И вам советую тоже долбить эти честные и администрацию обращениями и жалобами. Защитим нашу ячку Клязьму.